Всем здарова, с вами Игродрон. В этом видео я расскажу, как скачать и установить свой форму Dreamless Zaker 2020. Итак, друзья, для того, чтобы установить форму Dreamless Zaker 2020, вам необходимо иметь 150 кристаллов. Дальше нужно перейти в меню настроек. Кто не знает, как заработать кристаллы, смотрите мое предыдущее видео. В меню настроек вы сможете поменять цвет своей формы. Или сделать какие-то другие настройки. Если мы нажмем на кнопку «Своя форма», мы увидим вот такой вот менюшку. Сначала советую перейти на их веб-сайт. Дальше вы узнаете почему. Вот мы уже находимся на их сайте, давайте переведем на русский. В самом начале здесь объясняют, как поменять цвет форму. Но нас интересует совсем другое. А именно, как установить свою форму. Также здесь рассказывают, как можно сменить свой логотип. А вот и самое главное, рисунок формы. Вы должны скачать точно такой же образец. С двумя кружочками в уголку. Дальше возвращаемся в игру, нажимаем ⁇ Своя форма ⁇ и тратим 150 кристаллов. Все, теперь можем добавлять свою формы. Теперь переходим в Google. Здесь пишем DLS 2020 Kids. Здесь нам показывают все виды формы. Нажимаем на нее. И выбираем форму, которая есть два кружочка вверху. Нажимаем «Перейти». Ссылку я оставлю в описании. Вот на этом сайте куча малой формы. Я выбираю форму Барселоны. После чего копирую вот эту вот ссылку. Нажимаю «Копировать». И посмотрю, какая здесь еще есть форма. Здесь есть вся форма Барселоны. Реал Мадрида, включая логотип, Ювентуса и так далее. Итак, друзья, возвращаемся в игру и вставляем скопированную ссылку. Жмем подтвердить. И все, наша форма успешно загружена. Давайте посмотрим, как она смотрится в игре. Выхожу из этого меню и запускаю матч. Как вы видите, все наши игроки в форме Барселоны. На повторах четко можно увидеть нашу форму. Ну а на этом все. Друзья, кому было полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей. Всем удачи и всем пока!